Всем привет, сегодня у нас хорошая новость, наш малыш завтра должен поехать э, в новый дом и сейчас мы его пойдем отмывать, приводить его в порядок, обрабатывать, мыть. Пошли, пойдем. Так, прыгай в ванну, давай-давай-давай, прыгай, опа. Не бойся. Запускай воду. Ты горячую включил. Угу. Ты мылся до этого в ванне? Ты знаешь, что такое ванна? И наконец-то счастье улыбнулось Барбосу, сошлись над ним звезды, и сейчас он готовится к отправке в дом. Завтра мы его <свят> должны передать в хорошие руки. Его новая работа будет не просто охотиться, а оберегать человека от медведей. В Демидовском районе очень много медведей. вот, И человек часто бывает в лесу. Для того, чтобы э -э случайно не выйти на медведя решили завести собаку которая должна э, оповестить предупредить человека о звере но ну, я думаю он с этой задачей справится сейчас мы его отмоем приведем в порядок и отправим на работу вести службу да давай погрею чуть-чуть согреем его не холодному тепло тебе вот, отличный парень полон сил смотри что делает хвостик хвостик иди ко мне хвостик хвостик ну <и assign> <iamo> <Well>, <Kathleen> well, видно что барбоскин не против того что его моют то что в принципе ну, ты не скажем такой, что сильно грязный. Вода себе не сильно грязная. Ты чистюля, да? А уши у тебя грязные, как и у всех спаниелей. Ой, какая грязь. Грязный Спаниели грязные. Уши – это проблема. Я бы купировал, да? Как и хвостик. Бедные собаки с этими ушами мучаются. Они когда едят, все каши на них прилипают. А что глазки такие? Ты не рад? А ты что такой грустный? А? Что ты грустный такой? Кстати, ведет себя барбос очень адекватно. Позволяет выполнять с собой различные манипуляции, разрешает уши мыть и тому подобное. Да, Жайка? Молодец. Хороший мальчик, все, поедешь домой. Вот, спасибо добрым людям, те, которые подарили нам эту ванну. Почему? Потому что она у нас используется по назначению. И уже не один раз выручала нас здорово в таких ситуациях, когда нужно собаку привести в порядок. Потому что тебя повезут в чистой машине, в аккуратной. Ты должен выглядеть аккуратно. Это симпатично должен выглядеть. Очень симпатично. Еще эти колтуны есть, я не знаю. Тут вам понабрал. Потому что репейник этот выдрать, это попробовать прочесать его. Да? Смотри, какие уши, как у слона. Настоящие спаниэлевские уши, потому что когда спаниэль бежит, у него уши вот так вот. Он почти взлетает, когда... Вот, -вот с такими вот ушами... Вот, покажи ушки. Иди сюда, на. Стой, стой, подожди. Вот, -вот, -вот с такими вот ушами... Ой, молодец, стой. все. Спаниели запросто летают. Давай я одеяло подстелю, чтобы ему скользко не было. Заходи. Хорошо, отлично. <смех> Эй, Спандюель, <смех> назовем его медведав. <смех> медведав будешь, ты будешь давить медведей, да? Молодец. Ты видел медведя когда-нибудь, нет? Молодец, пес, хорошо. Видно, что собака хорошая. Молодец, что чистый будет сейчас и высохнет. Ой, молодец, да, какой хороший барбос, да, хороший, молодец, все. Ай, хорошо. Ты доволен, что ты домой едешь? А? Ты доволен, что ты хвостом виляешь? Ты домой едешь? Медведей гонять? А ты медведя видел хоть раз, нет? Ты видел хоть раз медведя? Ты еще знаешь, что это такое? Новый Новые хозяева Рея и Рея в Демидовский район гонять медведей. Все. Рей, это ты зря. А есть поводок у нас? <связывая> Вы живого медведя видели? Живого пока нет, даже <связывая> не знаю, как бы следы даже задум. Сейчас покажу <связывая> одну фишку. Не, у нас э, по озеру есть там группа, там вот недавно э, сняли там ловушку поставили. А, ну, где фо камень, там, фото ловушки? Он хороший парень вообще. Я думаю, ему вам понравится. Все, счастливо да, тогда. До свидания. До свидания удачи. Машу. Если медведя удастся сфоткать, пришлите фотку. Я почему-то думаю, что Рей новым очень, новым хозяевам очень понравился. Я думаю, он справится со своей задачей. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, комментарии и кто откуда. Всем пока!